Привет! С вами интернет-магазин Keramis. В этом обзоре мы познакомим вас с коллекцией флизелиновых обоев WhatsApp 2 от бельгийского производителя DecoPrint. С момента своего открытия в 1983 году фабрика DecoPrint стала известна своей страстью к созданию идеальных настенных покрытий. При изготовлении обоев компания использует ультрасовременное оборудование, что гарантирует высочайшее качество продукции. Заинтересовать взрослеющего ребенка ремонтом – почти безнадежная затея. Единственный способ – увлечь выбором стильных и необычных обоев. Компания Decoprint подготовила специальную коллекцию обоев для детей и подростков под названием WhatsApp 2. Каждый штрих коллекции WhatsApp 2 пропитан духом бунтарства и открыто заявляет, что эти обои создавались преимущественно для молодежи. Красочные рисунки, стильные надписи и граффити радуют глаз и просто излучают энергию и любовь к жизни. Оформление подростковой комнаты – процесс важный и хлопотный. Обои для молодых людей должны стать способом самовыражения. Их выбор – дела крайне ответственное. Обои для подростка-девочки могут быть выполнены в нежных пастельных тонах, но привлекать внимание динамикой и граффити стилем. Обои для подростка-мальчика должны отвечать его интересам, Хорошо подойдут автомобильные принты и урбанистические мотивы. Коллекция Декопринт WhatsApp 2 выполнена именно в таком стиле. Смелый необычный дизайн этих флизелиновых обоев сделает комнату подростка идеальным местом для отдыха и размышлений. Сдержанные принты с графикой и изображением ночного города придают стене и всей комнате оригинальность и уют. Еще одной немаловажной чертой, характерной для оформления WhatsApp 2, является большое разнообразие узоров и цветовых решений. Обои с кирпичами, досками или бетонной стеной отлично подойдут любителям модерна и стиля лофт, а однотонные расцветки придутся по вкусу приверженцам более консервативного стиля. Обои DECO Print WhatsApp 2 выполнены с учетом большинства молодежных веяний и трендов. На этих обоих нашли свое место красочные надписи, коллажи, граффити, плакаты с достопримечательностями и ТВ-передачами. Но не стоит полагать, что эта коллекция создана исключительно для молодой аудитории. Decoprint WhatsApp 2 станет отличным выбором для всех, кто захочет придать своему жилищу немного молодежного стиля и детской непринужденности. Следует отметить, что данные обои обладают не только выдающимся дизайном, но и отличными техническими показателями. Флизелиновая основа обеспечивает высокие показатели светостойкости, что позволяет покрытию длительное время сохранять привлекательный вид. Обои изготовлены из натурального сырья, экологически чистые и идеально подходят для декора детской спальни. Размер жулона стандартный – 53 см на 10 м, что гарантирует удобство при поклейке. Обои декопринт WhatsApp 2 моющиеся, что безусловно является идеальным свойством, учитывая область их применения.